Здесь бегаем, суетимся, ищем мужа, рожаем детей, получаем высшее образование. Все это означает выживание. Вот это нужно для того, чтобы выжить. Человек не может жить без пищи, без семьи, без детей, без квартиры, без работы. Не может жить просто. Это нужно для жизни. Но жизнь сама нужна для постижения глубоких истин. Какие-то глубокие истины. Для начала, что такое верность, например? Как вот сделать так, чтобы верность была в отношениях? Не просто мы наслаждаемся друг другом, а верность. Вот как это сделать? Непонятно. Надо это изучать, вот к этому стремиться. Это же глубокое чувство верность. Вот представьте, вы чувствуете верность к мужу, а он к вам верность чувствует, и у вас уже вечность какая-то в отношениях появляется. Это значит уже отношения на одну жизнь. Если верности нет в отношении, сердечной верности, то в следующей жизни этих отношений не будет. А если есть, они могут опять, люди могут опять вместе жить дальше. Потому что верность — это уже вечное чувство, глубокое, связывает людей надолго. Видите, это уже энергия души и верность. Не просто э, секс — это не энергия души, это энергия тела. А верность это уже тоже между мужчин и женщинами энергия тела это энергия души уже более высокая энергия. И в детстве в раннем мы как бы чувствуем вот, что жизнь должна прекрасная далекое, она должна прекрасным быть. Но потом мы как забываем об этом мы просто живем живем обычной жизнью. И вот эта вот фраза «А сегодня, что для завтра сделал я?» Спрашивает строго меня жизнь. Это дорога спрашивает. «А сегодня, что для завтра сделал я?» Не для того, чтобы выжить, для того, чтобы выучиться, детей рожать, там, установить отношения. Нет, не для этого, а для завтра. Потому что завтра — это не сегодняшняя жизнь. Это всего лишь... А Ну, в нашей судьбе вся жизнь — это как один день, на самом деле, как один день. Веда объясняет, что есть вот такой цикл жизни. Утро сравнивается с детством человека. День сравнивается с зрелостью, вечер сравнивается со старостью, а ночь — это время между рождениями. Цикл получается. Видите, цикл. Точно такой же цикл есть у солнца. Оно восходит, наступает утро. Это молодость земли. День — это зрелость, вечер — это старость. Вечером все увидает, успокаивается, засыпает. Рано утром человек получает, действуя утром, он готовит свое следующее рождение. Деятельность днем готовит молодость в следующей жизни и деятельность вечером готовит старость в следующей жизни за человек каждое утро молится то на что это повлияет на еще будущее рождение а это самое главное потому что важнее всего это получить правильное тело вот если ты допустим тело собачки получил то уже не имеет значения, что будет в молодости и в старости. Разум все равно не появится, понимаете? То есть родиться надо в разумном форме, в разумной форме жизни означает, что утро человек должен проводить в молитве. Если он утро свое проводит неправильно, то где гарантия? Каждое утро в нашей жизни формирует рождение следующее. Это экзамен. Каждый день нашей жизни формирует молодость в следующей жизни каждый вечер нашей жизни формирует старость чувствуете как закономерно все очень глубоко продумано в этом мире все взаимосвязано наше желание рождают в следующую жизнь это говорят тонкое тело ума или наша энергия судьбы которая в нем находится называется телом желаний Какие желания у меня есть такие Такая жизнь. Если я постоянно думаю о сексе, о женщине, то я рождаю женщину в следующей жизни. Если я думаю о мужчине, мне нужен мужчина, значит, мужчина в следующей жизни. Чего бы я человек не хотел, если человек хочет святости Бога, то он вырывается из рамок вот этой вот мужчина-женщина, мужчина-женщина и уходит в высшие слои жизни. Преодолевает вот этот цикл жизни. Уходит выше у него более высокое рождение. Означает, есть разные миры в этом мире, во Вселенной. Трудно понять это сейчас. Некоторые думают, только здесь жизнь есть. Нет, она есть во многих местах. Есть высшие планеты, как говорят, рай. Там другая жизнь совсем. Там очень много счастья. Есть низшие планеты, ад. Там страдают все. Видите, во всех религиях есть эти понятия. Это существует. Я чувствую эти миры, когда человек уходит в нижние миры, когда в высшие, это можно почувствовать, понять, даже просто по своему сердцу. Если человек испытывает камень на сердце после ухода близкого человека, значит, он пошел в низшие миры. Если он его жжет, как бы разлука, чувство разлуки сильное, то он, значит, этот человек ушел в средние миры. А если он чувствует счастье, как будто светлая память о человеке, который ушел, то он ушел, значит, высшие миры. Сам уход из жизни тоже бывает разным. Бывают очень великие уходы, такие замечательные. Когда человек со светлыми мыслями уходит из жизни, он получает потом светлое рождение очень. У меня был такой необычный случай, мне Господь кое-что показал. У меня в Риге была такая же лекция о смысле жизни, последняя лекция, которую я читаю, обычно я говорю о каких-то очень серьезных вещах. И одна семейная пара муж женой, они оба преподаватели в институтах. Он профессор, доктор наук, такой очень серьезный мужчина. И он попросил у меня время, чтобы я с ним пообщался подольше был серьезный вопрос нужен ли вот живой наставник в жизни И мы с ним много обсуждали эту тему где-то наверное час он очень сильно переживал об этой беседе волновался жена его успокаивала он уже был немолодой человек то есть ему было где-то больше 60 лет и я в это время узнала о том, что они всю жизнь вместе, что они очень верные супруги, что у них очень чистая светлая жизнь такая, что они все время делают добрые дела, заботились обо всех. И они в вот, конце жизни пришли к пониманию, что есть Бог, начали как бы, заниматься духовной практикой. Им их интересовало, как отношения со старшими строить, очень интересовались этими вопросами. И когда он сказал, я теперь понял, как правильно заниматься духовной практикой, он сказал, я теперь понял, в этот момент у него закончилась жизнь. То есть он, у него произошел инсульт, кровоизлияние в мозг. Вот так сидел, раз, я смотрю, что-то страшное происходит с ним. И он начал качаться такой, уходить, уходить такой, раз, начал падать. Я смотрю его в голову внутрь, вижу, что там кровь разливается по всей голове. Вот. И сразу же вызвали скорую, начал на точки ему нажимать. А его супруга, она села вот так вот. Она смотрела на него с улыбкой. Я как бы... Я смотрю на нее и удивляюсь просто, насколько она... Чистый человек и светлый. И потом на следующий день, когда он ушел из жизни, его увезли в скорую, там он ушел из жизни, она пришла ко мне и сказала, я сразу поняла, что он уходит, я с ним прощалась. Сейчас у меня очень чистая, светлая память о нем. У меня нет а, даже чувства разлуки, потому что я чувствую, что мы вместе, останемся вместе дальше потом. У меня нет чувства разлуки. Я хотела просто одно вас спросить, это нормально, что я вот так чувствую этого человека? Он мне родной, я остался родным, у меня чистая светлая связь, память о нем. И просто вот я чувствую, конечно, что плохо, что его нет рядом, я уже буду одна теперь всю жизнь жить. Но как бы у меня очень светлые чувства по отношению к нему, у меня в сердце радость по отношению к нему. Я говорю, конечно, это нормально, потому что он пошел на высшие планеты, а потом, когда вы уйдете из жизни, вы придете к нему, быть вместе. Поэтому у вас нет разлуки. Вы прожили правильную жизнь, она не разлучает такая жизнь людей. Я просто вам привел этот пример для того, чтобы вы поняли, что бывают разные жизни. Разные жизни. Мы можем жить так в жизни, можем жить так, по-всякому, совершенно. Не повезло, как попал в молодости в одно место, в святое место, где я после института поехал в Индию искать знания, в том числе и медицины. И я там попал в одно место, там люди приезжали уходить из жизни. Это называется госпис. То есть люди приезжали в святое место, чтобы в святом месте оставить тело. И я там видел разные случаи, то есть чудеса там происходили. То есть я видел, как люди молятся и с улыбкой на лице оставляют этот мир. От них исходит чистота такая, понимаете? Ну не как обычно вот от людей, которые уходят из жизни, а вот чистота, то вот чистое чувство от человека исходит. И он такой в улыбке находится. Одна девушка приехала туда, у нее был рак крови. И было всего 24 года где-то, ну, молодая совсем девушка. Она приехала уходить из жизни, она целыми днями молилась, занималась духовной практикой. Это Индия, там очень жарко. Она жила в этой жаре, то есть у нее не было денег, чтобы там какие-то номера крутые себе брать. Она просто жила в простых условиях. Вот, у нее не было кондиционера, в простых условиях жила и готовилась к уходу из жизни, потому что у нее был рак крови. И там очередной выброс лейкоцитов приводит к тому, что человек крови не остается, она вся становится белой. В результате кислорода нет, и человек умирает от кислородного голодания. И последние выбросы, которые она последний раз перела кровь, и она решила, что я больше так жить не могу. Последний раз перила кровь и поехала в Индию. И ждала, когда у нее произойдет такой выброс, который ее заберет из жизни. Потому что. Ну как бы она не видела смысла в такой жизни, она хотела просто молитве посвятить все оставшееся время, понимая, что она не выживет. Ну что она знала статистику, что в таком молодом возрасте, когда рак крови, это всегда летальный исход, поэтому как бы что-то пытаться от этой жизни еще выдавить. Такая смелая девушка. Она молилась целый день, занималась духовной практикой, вела правильный образ жизни, вот, и... Вместо того, чтобы вот эти вот приступы, как бы вот эти выбросы клеток, они вместо того, чтобы стать больше, они вдруг начали становиться меньше. И э, так длилось целый год, и в какой-то момент она почувствовала, что уже нет вот этих приступов слабости, которые у нее обычно бывают, что она ложится, не может стать. У нее вообще нет этих приступов слабости. Она уже не чувствует их, и она ей даже страшно было пойти сделать анализы. Она еще какое-то время молилась просто, и потом пошла в больницу, сделала анализ, оказалось, что у нее нет рака крови. Она молитвой вылечилась полностью. Но это еще не все в этой истории, как бы она не заканчивается. Как раз в это время, когда она уже поняла, что она здорова, она встретила очень хорошего человека, возвышенного, с которым потом она создала семью. То есть она поехала умирать в святое место. Бог ей забрал болезнь, дал мужа. А? Как? Страх? У не было страха. Она — это очень возвышенная Личность. Одна женщина подошла ко мне и говорит, она монашка, она подошла ко мне и говорит, у меня рак есть в организме? Я ну, начал смотреть, пытаться понять. Ну, она знакомая была, я много времени потратил. Говорю, ну у вас есть опухоль в легком, в, в правом, какой-то узел есть, опухоль. Похоже, злокачественная. Она говорит, правильно. Этот узел там уже находится 25 лет. 25 лет назад мне поставили рак. вот И сказали, что как бы, осеннее пальто можно не покупать, что-то в этом роде. Вот, и она пошла в монастырь она пошла в ведический монастырь и начала просто жить молитвой и эта опухоль остановилась она перестала расти она сколько не сделала снимков она просто застыла все перестала расти все таким образом она молитвой победила судьбу и она живет сейчас нормально и эта опухоль у нее просто вот она застыла не всегда бывают именно такие случаи потому что человеческое рождение оно или необходимо человеку для развития, или Бог забирает жизнь. Например, был такой случай, когда человек болел злокачественной опухолью, у него был рак лимфатических узлов. И когда меня попросили ему как-то помочь, он лежал без сознания уже. У него были метастазы в голове и порядка там 40 метастазов во всем теле, наверное, этих, этого рака. И начал его лечить, привязывать ему кору, деревьев. И ну, обычно это в такой стадии уже не помогает, да и вообще это помогает не всегда. Ну они просили, я делал то, что мог. Я, начал, я увидел, как все рассасываться начало. То есть у него эти два метастаза в голове рассосались за несколько дней. В результате он пришел в сознание, ему стало хорошо, он начал все понимать, соображать, все как бы ему стало легко, потом еще несколько метастазов, и еще несколько. И так рассасывалась метастазы один за другим. Я такой уже думаю, может, я его вылечу. Я ему об этом сказал, он посмотрел на меня, говорит: ты знаешь, как бы этот не ты решаешь, буду я жить или нет. У меня сейчас идет как бы, такой процесс, я в молитве знаю, что сейчас решается этот вопрос, где я дальше буду служить Богу. На этой земле или где-то в другом месте. Я так удивился, думаю, а зачем же тогда м, тебе помогает? Он говорит, ну, во-первых, ты должен знать, что человеку благоприятно оставлять тело в сознании. Ну, не, не в том состоянии, в котором я был, а в сознании. Поэтому Бог мне дал сознание, чтобы этот уход из жизни был благоприятным. Это как минимум. Я не знаю еще точно, должен я уйти из жизни или нет. Прошло какое-то время, и в один прекрасный день э, я ему ставлю лечение, и через некоторое время, буквально через час лечения, его начинают перегружать, и каждый раз, когда я ставлю, ему хуже становится. И на следующий день он мне заявляет, я больше лечиться не буду, все. Я говорю, а почему? Он говорит, а да потому что я узнал. Ну, что Господь хочет, чтобы я дальше служил Ему в другом месте, не здесь. Он ну, так спокойно мне сказал. Я не понял, как это. И он говорит, ну, вот так вот, значит, я буду оставлять тело скоро. Я очень удивился, он спокойно разговаривал со мной над тем, как будто бы ничего не происходит. Оказывается, человек не чувствует смерти такой, который думает о Боге, он, у него нет смерти в жизни. Он знает точно, что будет дальше, у него нет. Вот как будто бы он одну дверь от, а, закрывает, другую открывает, Все Вот так для него этот процесс происходит. И потом он через несколько дней сказал всем своим друзьям, сегодня ночью я буду уходить из жизни, и мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, приходите все, и там читайте молитву вместе со мной, я лягу, и вот, пожалуйста, помогите мне. И в это время, в эту ночь, когда они все молились вместе, он тоже молился, но в какой-то момент он вот так посмотрел, у него глаза расширились, счастье начал испытывать какое-то, и потом раз — и застыл. Так ушел из жизни, вот с улыбкой на лице, вот так состояние счастья. Зачем я вам об этом рассказывать, как вы думаете? Это вот в связи с этой песней я начал рассказывать. А сегодня, что для завтра сделал я? Надо просто понять, что бывают разные жизни. Есть люди такие очень сильные, которые не беспокоятся о том, сколько у меня будет денег в этой жизни, сколько достатка. Они все свободное время посвящают самосовершенствованию. Они развивают свои отношения с Богом, свои вере, углубляют это чувство, пытаются глубже понимать эту жизнь. И если уж говорить о той заявленной теме, которую я заявил, это успех в бизнесе, успех в делах, знаете, что любой успех в этом мире зависит от развития человека. Если человек соприкасается с чистотой, со светом, понимаете, он становится просветленным или святым, как у нас говорят. И тогда в этом случае ему несложно добиться любого успеха в жизни. Любой успех, в конце концов, означает силы. Если у человека много сил внутренних, он может добиться высокого положения, может иметь достаточно следств для жизни. А если у него сил мало, эти силы они выражаются в его проницательности, интеллекте, в его способности общаться, в его способности понимать ситуацию, не ошибаться в людях, в его способности выбирать себе начальство, в его способности понять, куда направлять бизнес. Все это означает, что душевные силы. И вот эти душевные силы как раз являются основой для жизни человека. И поэтому вот ребята, которые, спасибо им большое, организовали этот семинар, они и выставили сюда эти фрукты, чтобы показать вам, что такое развитие человека. Развитие — это когда человек заботится о счастье других. Надо перешагнуть через свое желание быть развитым и начать просто жить, трудиться на благо других. Вот эта деятельность на благо других ⁇ это как шаг в пропасть. Понимаете, как будто ты вообще ничего не делаешь. Если ты что-то делаешь, но не для себя, для некоторых это пустая трата времени, как будто ты зря время теряешь. Так же и в личной жизни тоже. Все, что я рассказываю, если вы начнете это делать, почувствуете, как будто... Ну, «Зачем я это делаю? Как бы это не для меня. Это как будто зря я время теряю». Вот это вот как шаг в пропасть, такое изменение сознания. Без помощи молитвы Бога невозможно жить бескорыстной жизнью. Но когда человек включает себя в этот поток бескорыстия, то начинает формироваться та вещь в сознании, которая нужна всем людям. Эта вещь называется благочестие. И она не формируется дешевыми способами. Сейчас много есть таких теорий, допустим, визуализация, теория визуализации, или еще хуже, когда вам предлагают монетку на удачу. Вот, дают вот денежки, и у тебя будет удача. Я пошепчу, там, постучу, побьюсь об стенку, еще что-нибудь поделаю, и потом оп, удача. Или есть такие сейчас новые такие религиозные течения, в которых для того, чтобы развиваться духовно, ну, нужно платить деньги. Вот, допустим, столько денег заплатил, у тебя такой уровень духовного развития, а еще больше заплатил вот такой уровень, а потом заплатил еще больше, и вообще ты уже очень развитый. Это все просто обман. На самом деле, для духовного развития человек просто делать, должен делать добрые дела, и все. Это естественно, элементарно. Когда человек доброе дело делает, то у него в сердце входит сила определенная, которая называется благочестие. Что это за сила такая? Когда человек, допустим, рождается в следующей жизни, у него будет, может быть хорошая память, способность проницательно видеть людей, у него может быть правильная речь, у него может быть способность руководить людьми, у него может быть способность, допустим, говорить на других языках, у нее может быть способность у женщины, допустим, быть очень красивой и влиять на, на серьезных людей, чтобы тебя замуж взяли. И так далее. То есть очень много способностей, все это называется благочестие. Благочестие бывает разное. В зависимости от вида дел, которые человек делает, он получает разные виды благочестия. Например, если ты хочешь, чтобы у тебя дела развивались хорошо, чтобы Бог давал возможности, Дай возможности. Вот ты, допустим, кормишь нищего, он получает пищу. Это самое главное для него в жизни — поесть. Он голоден. Точно так же ты получаешь самое главное в своей жизни, если тебе главное что-то другое, Богу все равно, как бы, у него нет. Вот, он не считает по рублям, сколько что стоит. Он считает по там, потребностям человека, у каждого свои потребности. У нищего кушать потребностью, у богатого... Может быть, еще больше денег его потребности. Может, человек не может остановиться, ему надо все время развиваться. Бог это понимает, поэтому как бы он дает человеку то, что ему нужно в жизни. Если тот а, добрые дела делает, добрые дела делает. Закономерно вот к этой фразе... А, я вот говорю «добрые дела» и закономерно к этой фразе «что приплетается» сейчас. Что приплетается? Предложить вам добрые дела, которые вы для меня должны сделать. А я не предложу. Я буду продолжать читать лекции. Так, это очень важно, да, понять, что вот эти вот благотворительность, эти все вещи, они часто используются для того, чтобы э, сшибать с народа деньги. Следите за этим. Если вы пошли в этот в сторону благочестия, будьте внимательны. Эти пользуются от, от нищих до самых серьезных там людей. Можно понять, что благотворительность это ваш личный выбор. И где его лучше делать, эта благотворительность? Ну, например, вот человек голоден, он хочет кушать. Какая благотворительность? Что ему надо дать? Пищу. Если вы ему дадите деньги, что может произойти? Может, вместо покушать, выпить, да? Это уже немножко другое. Это уже не благотворительность, а это уже получается медвежья услуга. Как я помню, в Москве один... Мужик прям честно написал в метро такой плакатик себе на, на, на, на, на грудь повесил и написал там, «Люди добрые, пожертвуйте, пожалуйста, на бухло». Ну я, наверное, не добрый человек, я не пожертвовал. Я говорю, если хотите, я могу вам дать хлеб там или еще что-то, ну… Деньги набухло, я не дам, потому что оно уже вас вызовет деградацию у вас. Это неправильное пожертвование. Или, допустим, часто в детские дома жертвуют, и половина этих денег уходит в карман э, тем, кто содержит детей. Поэтому, если вы хотите детский дом пожертвовать, вы сделайте процесс весь, проследите за ним, купите продуктов, приготовьте сами своей командой, накормите детей, сделайте им пир, чтобы они вкусно покушали. Тогда этот процесс будет закончен. Или если в храм хотите пожертвовать на что? Допустим, на строительство купола, хорошо, помогите его построить. Участвуйте в процессе, чтобы было видно, что, сколько стоит. И вы таким образом сделаете чистое пожертвование, в котором деньги не уйдут на сторону. Есть простые пожертвования, которые может делать любой человек. Например, я желаю всем счастья. Или «Прощить прощение, прощать. Это бесплатно. То есть здесь не надо деньги платить никакие. Просто желайте всем счастья. Это пожертвование ничуть не хуже, чем давать деньги. Когда человек молится Богу просто чисто своим сердцем, это пожертвование еще лучше, потому что его молитва очищает все пространство вокруг. Она становится удачей. Для всего человечества, потому что знаете, что те люди, которые молятся, служат Богу своей молитвой. Они создают пространство мира. Я вам сейчас рас расскажу, как это происходит. Знаете, что вот пространство войны или убийства — это пространство, оно ничем не отличается от скандала в семье, от разрухи семьи. То есть разруха отношений между странами и разруха в семье — это одно и то же, это одна и та же энергия времени. И энергия времени, когда она действует на разрушительно, ну разрушительно действует на людей, то она всегда в, этой, в этом разрушении есть четыре стадии. Первая стадия это, ну допустим, в теле, болезни. То есть я чувствую себя не как обычно, как-то хуже. Первая стадия. Ее легко можно исправить, здоровый образ жизни. Вторая стадия. Мне не нравится свое здоровье. Ну, то есть что-то болит, там что-то не нравится. Мне что-то не нравится. Уже просто так не исправишь, нужно работать серьезно над этим. Третья стадия ⁇ мне больно, мне плохо. То есть это означает, что человек вошел в серьезное состояние уже болезни. И четвертая стадия ⁇ это реанимация или уже кризис, то есть когда может человек умереть, уйти из жизни. Опасная ситуация, опасная уже стадия. В отношениях семейно. Первая стадия. Мы разные. Но мы вот не в гармонии находимся, а мы разные. Мы какие-то разные с тобой. Мы друг друга не понимаем. Это просто энергия времени вошла в семью, подействовала. Мы друг друга не понимаем. Это механика жизни, понимаете? Это не то, что есть какая-то серьезная причина на это. Причина есть в прошлом, в нашей прошлой судьбе. Но пришло время, и мы просто не можем друг друга понять. Оно мешает понять. Мы друг друга не понимаем. Вторая стадия. Я хороший, а ты плохой. Ты плохой человек просто, я поняла. Почему я тебя не понимаю, ты плохой человек просто. Вот я точно знаю, ты плохой. Вот все хорошие все, а ты плохой. Третья стадия — ты враг. Не то, что ты плохой человек, ты враг. Ты деспот вообще, просто ужасный человек. Я не хочу тебя терпеть вообще рядом с собой. И четвертая стадия какая? Разрушение семьи. Кто-то уходит из семьи. Между странами первая стадия — мы разные. Вторая стадия — мы хорошие, они плохие. Третья стадия, они враги. И четвертая дальше какая? Война. Что преодолевает это все? В семье что преодолевает? Любовь. Любовь, энергия любви. Она идет от Бога. Когда человек молится, он может прощать близкому человеку. Третья стадия переходит во вторую, вторая в первую, первая в нулевую. То есть энергия времени перестает действовать на человека плохая. Гармония наступает. Это, гармония, состояние, это состояние гармонии называется мир. Что такое мир? Это когда энергия любви действует очень сильно, стабильно. Нет прерываний между ней. Так пели песни такие, там «Миру мир» мы любим всех народы там такие песни были одно время на энергия хорошая действовала в пространстве сейчас другие песни начали петь видите мир раскалывается на две части большие идет время так влияет что этот мир поляризуется есть хорошие или наши есть не наши плохие если сейчас наше время назвать что наши плохие, а те хорошие можно лишиться работы или зарплаты или вообще даже свободы. Нужно ли в этом критиковать свое правительство? Нет. Почему? Потому что это опасно. В такое время опасно такие вещи говорить. Может начаться все что угодно. Все в напряжении находится в стране. Так действует время. И в это время свои, свои управление, свои законы жизни. Нельзя делать глупости, как раньше. Нужно беречь правительство, беречь отношения, чтобы не разрушилось ничего в стране. И так далее. То есть с точки зрения защиты Родины, там все нормально, в этом нет проблем. Человек защищает Родину, идет на войну, сражается, защищает свой народ, свою, свою веру, свои права на счастливую жизнь — но я говорю сейчас не об этом. Я хочу вам сказать о другом. Что когда люди просто молятся Богу, то тогда третья стадия переходит во вторую, вторая — в первую, а первая — в нулевую. И поэтому я знаю не так давно 100 тысяч буддистов в... в Таиланде, 100 тысяч буддистов, монахов собрались вместе, сели вот такими кругами, самые старшие в центре, остальные все дальше, дальше, такие круги. И все вместе молились определенное время за мир на земле. Представляете, какой мощный вклад? Не обязательно кругами садиться, можно это сделать самим, дома. Просто человек молится и желает мир всей нашей планете. Это сейчас очень актуально потому что бизнес не развивается во время войны. Как, как молодой человек сказал, я напомнил об этом, он говорит, у меня сейчас бизнес стоит, а сейчас у всех стоит, потому что так действует время. И о чем это время нам говорит сейчас? Что для завтра я сегодня сделал? Сейчас время молиться за нашу страну. За то, чтобы в ней был мир. А может быть и за всю землю лучше молиться, потому что время влияет плохо сейчас на всю землю, не только на нашу страну. Сейчас вся земля на ушах стоит. И мы не должны быть в стороне от этого. Мы не должны думать, что я где-то в другом месте нахожусь. Я здесь нахожусь. Нужна эта молитва, нужно думать о голосе. Понимаете, причем молитвы разные бывают. Бывают очень могущественные молитвы. Почему? Потому что они правильно построены. Ну, допустим, если вы берете пищу и суете в ухо, вы найдетесь, нет? Сможете наесться? Нет. Нужно сувать в рот. Точно так же и молитву надо не в ум класть, а в разум. Для того, чтобы в разум молитва попала, нужно сильно концентрироваться на звуке, не на мыслях, а на звуке. Эта концентрация на звуке непривычная человеку. Он не знает, что это такое, как это концентрироваться на звуке. Многие люди не, не умеют. Например, я говорю, вы, пожалуйста, сконцентрируйтесь на тех, кто поет, и пытайтесь в их состояние войти, тогда вы будете в состоянии войдете победы над судьбой.